У меня в руках газовая горелка, через сопло которой я собираюсь подавать гремучий газ, то есть смесь водорода с кислородом в пропорции 2 к 1. Всем известно, что температура горения гремучего газа составляет около 3000 градусов. Сейчас я собираюсь поджечь эту горелку. Пламя сейчас горит, но посмотрите, что происходит. Я направляю пламя на свою ладонь, и оно даже не обжигает мою руку. Доказательство того, что пламя действительно горит, я подожгу. Да, и такое тоже бывает.